Добрый день! Сегодня будем рассказывать про несушку. Несушка на 104 яйца. Вот с таким вот лейблом. Такая вот она очаровательная. Эту несушку мы купили весной. Нам нужно было срочно закладывать яйца. Поэтому в срочном порядке покупался этот инкубатор в срочном порядке закладывались яйца а вывелось из этого инкубатора только 30 процентов поэтому мы начали искать причину а так как инкубатор у меня куплен за собственные деньги и он мне не подарен не данный обзор то я про него скажу полностью всю правду вот сейчас он гудит гудит в нем вентилятор который мы поставили сами Видите, сверху вот эти вот четыре болтика, такие замечательные. Вентилятор посажен на крепко чтобы там не было никакого люфта, потому что если будет люфт, то воздухообмен там будет совершенно другой. И сейчас я расскажу про все косяки данного инкубатора. Сейчас видно, что он 37,5. Но для наглядности выключим вентилятор. И посмотрим, как поднимает температуру инкубатора. За это время я вам объясню, как я выяснил, что инкубатор перегревает. Я купила целую кучу ртутных градусников разложила в инкубаторе полностью по периметру, включила его и стала смотреть на вот этот монитор и где и сколько получается температура. Температура по углам превышала на 2-3 градуса. В середине тоже температура Нагревалось довольно-таки хорошо. Это даже без яйца. Ну вот сейчас, вы видите, прошло немного времени. И инкубатор тащит температуру. Это там яйцо лежит у нас уже десятый день. Естественно, что яйцо начинает само по себе греть пространство и плюс нагревательными приборами вот в такой ситуации переходит у задохликов. Сейчас поближе показать. Вот видите уже температура какая. Вот такие инкубаторы продаются у нас нашими прекрасными сайтами. Если сказать, что это хороший инкубатор, я думаю, что не сказать вообще ничего. Все косяки сейчас мы будем рассказывать, выворачивать и объяснять полностью. Вот видите, уже 39,3. Извините, я тут немножечко болею. 39-4. Ну, в общем, если в этом инкубаторе нет вентилятора, значит, извините, задохлики вам гарантированы. И уж сколько у вас увидится из полного инкубатора. Причем скажу, что сейчас на данный момент инкубатор заложен где-то на одну треть. Ну вот, смотрите, 39,5. Так, выключим. И остывает на вот таком термометре гигрометре влажность 56 и температура 36 и одинаковая температура на яйце вот ну если полностью отключить вентилятор температура также на яйце поднимется и ничего хорошего из этого не будет Вентилятор мы устанавливали через блок питания. Блок питания 12 вольт. От чего он взят, я уже и не помню. Но вот так вот. Сейчас я подниму крышку. И будем мы разговаривать дальше. как инкубатор уже использовался не совсем чистова тут у тебя лупились у тебя лупились у меня с включенным вентилятором вылупились все да я даже у не сбрызгивала все лупились на отлично на ура в чем косяк этого инкубатора косяк инкубатора в том что в нем очень маленькое пространство от нагревательного прибора до яйца. Хоть и заявлено, что инкубатор высота 31 см, если мы его разделим на три части, то одна часть уходит вниз решетки, вторая часть идет от крышки до нагревательного прибора и от нагревательного прибора до яйца остается 12 сантиметров если хотите можете померить сами так вот этого пространства 12 сантиметров чтобы хорошо вывелось яйцо его практически не хватает также Приточка и выход воздуха, они сделаны неправильно. То есть, они просто сделаны с грубейшими нарушениями. Как я к этому пришла? Что Я перечитала целую кучу литературы, чтобы к этому прийти. Если верхние отверстие 10 миллиметров, то нижнее должно быть 14 мм. То есть нижнее отверстие всегда должно быть на 4 миллиметра больше, чем верхнее. Тогда будет достаточное количество воздуха в инкубаторе и будет хорошая проходимость, будет хорошая вентиляция. Даже не столько важна влажность в инкубаторе, сколько вот этот воздухообмен. Потому что... Когда углекислагая скапливается в инкубаторе, и он никуда не выходит, ему некуда выйти, потому что воздух там практически не двигается, само по себе яйцо, которое высотой 3 см, оно просто-напросто задыхается. И кто бы мне что бы ни говорил, но это именно так. Так что вот такие вот дела. И сейчас рассмотрим дальше. Что нужно сделать, чтобы полностью в этом инкубаторе была хорошая проходимость воздуха, чтобы в этом инкубаторе было достаточно воздухообмена, и чтобы воздух практически не застаивался в этом инкубаторе. Для этого надо Изначально поставить вентилятор, вот он стоит, 120 на 120, без единого люфта. Его надо просто вымерять и поставить, чтобы он разгонял воздух равномерно. Чтобы он сам по себе нигде его не колотило, не било. Чтобы он стоял устойчиво. Хорошо, чтобы был закреплен. И самое главное, чтобы этот вентилятор был двухпроводковый. Так как существуют и трехпроводковые, и четырехпроводковые. Они вам просто-напросто не подойдут. Этот вентилятор установлен мало того, что на болты, но под каждый болтик туда подставлена металлическая пластинка. что при любом люфте, любое какое-то искажение, любой люфт. Вот они поставлены, вот такие вот пластинки. Если меня смотрят мужчина, они поймут это от чего. Если женщина, показывайте своим мужчинам. Закреплено это на болты. На конкретные болты, не на саморезы. Все это сверху закреплено. Снизу все подтянуто. И вот таким образом стоит этот вентилятор. Самому устройству, которое показывает температуру, не мешает. И теперь теперь Вот это вот отверстие. Я не буду снимать решетку. Кто хочет, тот померяет. Откроет, если у кого такой инкубатор, померяет, что размер вот этих отверстий где-то 9-10 миллиметров. Нижние отверстия они такие же. То есть... На тиван, кушайте, не обляпайте. Сделаны две коробки. Одинаковые отверстия пробиты. А то, что нижнее отверстие должно быть шире, об этом даже производитель не задумался. И поэтому застойный воздух. И не только застойный воздух, еще... Углекислый газ, а так как углекислый газ у нас стелится по низу, ой, извините, а отверстие на решетке где-то около 3 мм, и его практически не хватает. Если заложено все полностью яйцом, то... Практически воздух действительно здесь не проходит и углекислый газ остается на уровне яиц. А так как яйцо практически 3 сантиметра, а от вот этой решетки до нагревательного прибора остается всего лишь 12 сантиметров, вернее 15 сантиметров, а если вычесть высоту яйца, то остается 12 сантиметров, то этого объема его просто-напросто не хватает. Поэтому, кроме вот этого вентилятора, мы будем ставить еще надставочку. Вот на это место. Мы будем ставить надставочку. Вот эти недостающие наши 10 сантиметров которые вытащены, вернее не доданы в этот инкубатор, вытащены. И вот с наставочкой в 10 сантиметров там уже будет и воздухообмен, там будет уже и прекрасно прогреваться это яйцо, оно не будет перегреваться, оно будет хорошо развиваться во всех, углах сейчас у меня было вот заложено 55 яиц одно просвечивали было кровавое яйцо 9 неоплот в стороночке вот там три лежат они плохо просвечиваются ну, Попозже попозже еще просвечу но быстрее всего что это не оплод. в итоге у меня осталось 42 яйца вот посмотрим сколько вылупится из этих 42 яиц с вентилятором, который включен. Я даже на выводе этот вентилятор выключать не буду. Почему я его не буду выключать? Потому что на выводе, когда начинается наклев, и когда перегревается яйцо, и скапливается углекислый газ, цыпленку просто-напросто не выйти. Он вроде скорлупу пробил, а углекислотой он задохнулся. Вот и вся как говорится, проблема в этих задохликах. Потому что на ютубе, я смотрю, все ищут проблему, ищут там. Тут перегрело, тут недогрело. А принцип-то такой, что это нарушение. Вообще, инкубатор сделан с нарушениями, с грубейшими нарушениями. Также позже мы будем рассверливать нижнее отверстия, Верхнее отверстие мы сделаем 14 миллиметров. Нижнее отверстие мы сделаем 20 миллиметров. И вот только тогда, и с надставкой 10 сантиметров, вот только тогда можно будет загружать полностью вот этот инкубатор. Иначе полностью этот инкубатор загружать нельзя. Но вот сейчас вот лежит яйцо. Вылуп состоится где-то 27 числа под Новый год. Так что это будут новогодние цыплята. Яйцо у меня не покупное, яйцо у меня свое. Поэтому я имею право экспериментировать. Так как мне хочется. Кто тут вылупится, кто от кого, кто в кого, тоже неизвестно. Но рисковать дорогим яйцом, которое племенное, и которое породное яйцо, реально в таком инкубаторе я не хочу. Посмотрим, сколько вылупится просто с вентилятором, без расширенных отверстий. Я вам все покажу, все скажу. Если будут какие-то задохлики, я вам тоже покажу. И в дальнейшем будем уже тестировать инкубатор с, с рассверленными отверстиями. С надставленной 10 сантиметровой, вот такой вот, <как> облагороженной высотой. Ну и дальше буду показывать а на данный момент пока. И всем всего хорошего.